Привет! С вами снова я, Маша Смолот. У меня новый проект. Моя задача сделать приспособление, с помощью которого будет правильно раскатываться блинное тесто по сковородке. То есть будет не так, как обычно мы делаем, да, полончиком наливаем определенное количество, делаем вот так: раскатываем его по поверхности на сковородке. И получается блин не всегда ровный, не всегда красивый. Лично мне, неважно какой формы, получаются блины, не знаю. Но мама попросила меня сделать. причем приспособление это очень нехитрое. И мне не составило труда хотя бы попробовать его сделать. Я не уверена, что оно будет работать правильно. Потому что я пока себе слабо представляю, как он вообще работает. Но попробовать я должна. И заодно и узнаем, получится у меня или нет. Для этого нам потребуется сковородка. Сегодня я сходила в магазин и купила новую. Не знаю. Упс. А, летая, с, антибригар... с антибригарным покрытием. Типа. Вот. Ну, посмотрим. Может быть и правда. Не будет никакая. Ну, в общем, диаметр 26 сантиметров. Я взяла. Это не специально блинная сковородка. Потому что там не... я вообще... Шла в магазин с целью купить блинную сковородку, но не было, поэтому купила вот такую. Посмотрим. Так, механизм этого приспособления, то есть вот у нас есть палочка окружностью сантиметр. А наша цель сделать, значит, вот так должна быть палка. И вот сюда должна быть пипка, за которую будет крутиться. То есть по факту блин должен вот так вот. Так. Как мы это будем делать? Сейчас я лобзиком отпилю здесь лишнее. И еще отпилю кусочек для ручки. Вот. По сути это будет вот Так. Пойду промою под водой, обычный проточной, я оставлю сушиться, а пока они будут сушиться, я сделаю еще один вариант, то есть точно так же, только вот будет вот так, я добавлю совсем немного клея, чтобы не расползы. Теперь нам осталось покрыть маслом. Масло буду использовать для кухонных принадлежностей. Также я буду использовать, есть заранее приготовленная паста. Здесь пчелиный воск, карнаубский воск и льняное масло. То есть все натурально и не вредно для здоровья. Ну что, ставим разогреваться плиту, сейчас попробуем, наливаем в центр, берем наше устройство, Первый блинкомом. Ладно, сковородка классная, потому что не пригорает да. Дубль 2 попробую побольше налить. Так мы ну уже лучше. Бинго! Короче, все дело в практике. Последний и зато удачный. Я поняла принцип, наконец-то, как нужно делать. Ну что могу сказать? Получилось где-то 30% из 100. Я думаю, все дело в практике. Я считаю, проект удался. Приятного мне аппетита, а вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет интереснее. Всем пока!